У нас с вами еще времечко есть до начала следующего сезона. И мне кажется, сейчас наступил момент, чтобы организовать свежайший топ лучших оружий в нашей любимой колдушке. К каждому такому сезонному топу я стараюсь подходить всегда по-разному. Например, до этого я делал топ лучших штурмовых винтовок по вашим результатам голосования. И, откровенно говоря, до объективной картины происходящего на тот момент было... Ну, супер уж далеко. Сейчас я вам представлю топ действительно метовых оружий, который можно встретить в рейтинговых матчах и даже на про-сцене. Здорово, мужские мужчины! На этот раз мы будем разбирать только три класса, которые постоянно мелькают в рейтинге. Начнем со штурмовых винтовок. Тотальная доминация, конечно же, за кило 141. У данного ствола отличная дистанция и легчайший контроль. Многие игроки, юзавшие М13 пересели на Кила-141, хотя еще разочек хочу напомнить. Вот в этом эпизоде я уже говорил, что Кила сменит М13. Как ты видишь, это был 3 месяца назад. Ну, типа я прав оказался. Кило разработчики, естественно, уже успели подрезать и сбалансировать, но даже сейчас это супер флагманский метаган сезона. Собираю пушку я вот так, но ты лучше все подбирая под свои вкусовые предпочтения. Теперь давай посмотрим на второй ствол из класса штурмовых винтовок, хотя... Стой, погоди, а ты знал про такую игру Block Man Go Adventures? Это сногсшибательная песочница в формате free-to-play, которая позволяет играть, создавать и делиться своими играми с друзьями. Блок Man Go Adventures тебе не даст заскучать, ибо тут есть огромная библиотека мини-игр в разных жанрах. Например, ты можешь зайти в PvP-мини-игру Bad Wars, где игроки объединяют в группы, чтобы сражаться и уничтожать кровати других команд. Либо же заходи в Skyblock и вместе с другими игроками выживай на острове. На нем ресурсы ограничены, так что правильно ими распоряжайся. А если все-таки руки чешутся, то заходи в Эгвар, защищай яйцо дракона и становись королем данной мини-игры. Ежедневные награды, крутые скины, море эмоций и позитива уже заждались тебя в Блокмен Гоу Прямо сейчас, брата-братья, переходите по ссылке в описании и используйте мой код, чтобы получить 50 синих кубов для начала вашего путешествия. Открывайте новые горизонты в Black Mango Adventures. Приключения ждут. Многие могут подумать, что сейчас я буду вести речь о М13, но нет, заместо нее я хочу порекомендовать вам ACR-1. В принципе, кто смотрел мой прошлый киноматериал, знает, почему именно эта штурмовка залетела в мой топ. Если что, acr супер суперточная пушка в своем классе. Не побоюсь сказать, что это лазер-ган. Средние дистанции с ней перекрывать одно удовольствие. Для начинающих юзеров самое то, но и прошаренным мужичкам она отлично подойдет. Собираю я ее вот так. Возможно, кто-то захочет заявить, что лучше бы я замес нее М13 включил в топ. Может быть. Но лично мне показалось, что нерфы, которые были в этом сезоне, больше всего сказались на М13, чем на килла в сетевой игре. По крайней мере, мне эта разница очень даже заметна. Обязательно возьмите на тест-драйв ICR. Я уверен, она вас не подведет. Ну и заодно Кулакич с подпиской шибаните вашему ассисту, Я буду, ну, просто несказанно рад. Дальше я хочу рассмотреть свой любимый снайперский класс, с ним, конечно, не так много людей играет, но по сравнению с пулеметами, пехотными винтовками и дробашами, это еще ничего себе такое популярный движ. К слову, выше упомянутых разделов в этом эпизоде не будет, сегодня мы разберем самый сок сегодняшней меты. Лишь дополнительно хочу сказать, что СКС в правильных руках неистово выписывает путевки на респаун. Но опять же, с данным карабином мало людей играют, поэтому... Проехали. Но кто шарит за геймплей, на заметочку возьмите. Так вот, конечно, и по сей день ДЛ q 33 остается у снайперов в мете и в почете. Я и сам снимаю шляпу перед данной болтовкой. Кстати, я ее собираю вот так. Но как ни крути, по праву лучшей снайперской винтовкой на данный момент сейчас является кошка. Это не пустые слова, вот в этом материале все уже мною было проверено и доказано. Если коротко, то скорость прицеливания и скорость спринта по существу быстрее у кошки. К тому же у кошки есть бланкскоп, если поставить лазер от бедра. Напомню, бланкскоп это тот же фаст зум, прицел не нужно полностью разворачивать, все супер быстро, молниеносно происходит. Кстати, из-за быстрого и достаточно активного геймплея с кошкой, я немножечко подзабыл тайминги с DLQ-33, и сейчас мне с ней тяжеловато играется, нужно заново привыкать. Конечно, я не особо горюю, так как кошка просто охренительная, снайперская винтовка, и она мне очень сильно подходит по геймплею. Плюс она достаточно пробивная, такая же как и DLQ-33. Вот с такой начинкой я гоняю на постоянке. Теперь же переходим к самому популярному и часто мелькающему классу в рейтинге – пистолет-пулеметы. И первый стол – это, конечно же, МАК-10, который не оставляет ни малейшего шанса противнику на ближней дистанции. Хочу напомнить, что в этом сезоне МАК-10 урезали, и в королевской битве он уже не такой сильный, как раньше. Но вот в сетевой игре замесы в основном происходят на ближней и средней дистанции, поэтому тут, грубо говоря, все без изменений. МАК-10 вообще необычный. Обычный пушкарь. Его главная фишка это отличная скорость передвижения в прицеле. Стрейфиться и мансить в перестрелках можно очень бодро. У меня вот такая сборка. Следующую ППшку многие очень хорошо знают и я уверен используют. Это CBR4 или по-простому P90. Я, если честно, что-то упустил момент, когда 5 уж заиграл. Помню только его не очень удачный старт при добавлении. Тогда даже немного провалилась рулетка с мифическим P90, потому что пушка, откровенно говоря, была проходной. Но вот сейчас это совершенно другая история. Конечно, бафы произошли намного раньше и даже не в этом сезоне. И на самом деле это очень радует, что этот ган вышел из подполья и обрел достойную популярность среди игроков. Конечно, главная фишка этого пушкаря это внушительный боезапас и хороший урон при правильной сборке. По факту только МАК-10 и П-90 в последнее время не встречаются в рейтинге. Опять же, я вам немножечко намекну, с чем лучше поиграть. И Возможно, вам это зайдет, вот если такую комплектацию поставить. Вангую, что Секачи чуть позже стреляют станет метой, поэтому берите его сейчас, пока с ним все повально не бегают и он вас не задолбал. Я уверен на 100%, что про мужики ничего нового не узнали в этом эпизоде. Вы уж не печальтесь. Материал исключительно для информирования новых игроков и для ребят, которые не в курсе, что сейчас у нас по мете в игре вообще происходит. Прямо сейчас у меня для всех вас есть очень необычный челлендж. Давайте все вместе сделаем эпизод про самые популярные Популярные. Обращаю внимание не метовые или имбалансные пушки, а именно популярные за все время существования игры оружие. В комментариях напишите на свое усмотрение три самых популярных ствола в колде, ну как вы думаете. Все комментарии я отсортирую и посчитаю сколько голосов заберет тот или иной ган. Мне кажется идея довольно приколдесная и можно из нее достаточно прикольную штуку сделать. Обязательно поддержите этот весь движ и кулаки поставьте если хотите, чтобы данный материал побыстрее вышел в свет Ну, а с вами, как обычно, был Огнянский Все только начинается